Трахать, трахать, трахать. Здравствуйте всем, привет всем. Это я. Я. Здрасте. Что я хотел сегодня рассказать? Во-первых, я восстанавливаю режим, то есть э, у меня сегодня, я, я ложусь уже в 4 часа утра, сегодня мы решили проснуться по будильнику в 10, и в итоге мы просыпались 2 часа, точнее я просыпался час, а Даша просыпалась 2 часа, в итоге я уже функционировал, плюс-минус сел за комп в 11, а Даша проснулась только в 12, вот. Но это значит что? Это значит сегодня возможно, быстренько стану унылым, потому что, ну, типа, Эрнерджи тупо нету во мне. А, и спать захочу. А, скоро, значит, я еще лучше восстановлю режим, и будет все хорошо, все классно, все круто. Короче, пацаны, есть такая идея, я не знаю, но мне нужно, чтобы сейчас все мои крыша сидели, слушали, смотрели вот эту тему. Я, короче, хочу реализовать такую штучку есть вот у меня кореша да ну люди которые плюс-минус так или иначе в комьюнити знают кто они такие что они такие то есть люди которые не только мои кореша, которых вы еще знаете взять их засунуть на сервер майнкрафта создать карту какую-нибудь красивенькую там специальные всякие штуки поставить всякие прикольчики ну и создать викторину типа, друзьям задаю вопросы связанные с моим каналом с какими-то локальными моментами и тот кто больше всего очков заработает и отгадает больше всех штук ответит на больше вопросов, каких-то таких викторинных. Тот победитель, но что он получит за побеждение, я не знаю. Но, по-моему, прикольный контент: собрать друзей, и что-нибудь локальное, чисто придумать, кто больше всего знает локальную вот эту фиспект. Там, типа, знаете, банальные такие вопросы, но интересные: типа, кто получил первый усик булочки, там, допустим, и там будет кнопка в Майнкрафте. Типа, кто первый на нее нажмет, тот и будет, как бы это отвечать а если он неправильно ответил то отдается э, по очереди типа следующему человеку вот а викторин должна зайти в нарезках и можно там же анонсировать рафлан Крафт», и будет интерес э, Ну я не знаю я короче просто пока не знаю мне ждать вот этот контент до рафлан крафта просто еще прикольнее было бы на самом рафлан Крафте» это сделать Но с другой стороны э, как бы хочется что-то на стримах придумать Интересное сейчас, а не ждать Рафлан Крафта. потом, потом, потом Вот это вот, потом уже заебало, мне кажется, всех Полгода стримов, нужно вообще что-нибудь Такое грандиозное Вообще, типа, сегодня 182 день Просто, ну как это, есть высокосные, Есть невысокосные дни, 365 364 э, дня в году в некоторых Ну, типа, 365 дней стримим, да Ну, как бы, 365 не поделишь На 2, будет э, 182,5 Поэтому сегодня 108, 8, 182 второй день и это как бы полгода стримов у меня вот да потому что последний день это будет как бы завершение челленджа вот я уже ровно полгода стримлю подряд без остановки каждый день можете поздравить меня с этим я молодец я солнышко я зайка я знаю вот вот после 365 дней стриминга ты будешь еще стримить или все отдашься каналу Схуяли они, это конечно. Ну а зачем начинать, если заканчивать? Как это я могу вас кинуть? Ну, сам подумай. Я типа начал стримить. Э, стримлю, стримлю, стримлю, стримлю. И такой, все, я выполнил челлендж ББ Ну, это бред же полнейший ну, то есть, э, я точно не знаю, как дальше будет То есть, может быть, мне это немножечко устану от ежедневных стримов И тогда сделаю, там, не знаю, другое какое-нибудь расписание Но, скорее всего, я просто продолжу челлендж уже, типа, тысяча дней Тысяча дней тоже круто звучит Потому что смысла и повода, ну, кидать вас и заканчивать стримить нету Что сегодня опять в чате происходит? Я не знаю, какие-то ультрагнипые вопросы Ферамира, Злогоры, блядь Ч ⁇ -то, что-то, что-то, что пацаны, сегодня что, выходные какие-то? Школу, что ли, не надо или как? Я извините за токсичничество небольшое, но, но что-то страшное происходит в чате. Просто рано подрубил, школьники еще не ушли спать. Точно, блядь, я ж забыл. 17.25, ранний подруб. У меня есть мечта создать канал на Ютубе, но у меня телефон, как думаешь, начать? Думаю, не начать, если ты вообще в принципе такими вопросами задаешься. Человек, который хочет заниматься Ютубом, он занимается, они ищет оправдания, интересуются мнения окружающих, он делает, понимаешь? Короче, я, я, я так понимаю, сегодня чат смотреть нужно поменьше, потому что то, что я вижу, это как будто вот реально челы, некоторые спать просто еще не ушли. Спокойно, очень малыши не начались. Поэтому, чтобы как-нибудь свое ментальное состояние сохранить, Нужно что-то другим позаниматься. Про Ферамира Азлагора был... Ферамира Азлагора, Алтастара, старый ютубер по Майнкрафту. Нахуй вы мне это рассказываете? Вы серьезно думаете, что я не знаю, кто такие Ферамир, блядь, Азлагор? Зачем мне о них говорить? Мы на стримах, тем более... Находили этих ебаната, блять, вот этого Феромира. Это просто умлешенный человек, который. Я не знаю, блядь, чё, реально, Сережа, что с чатом? Откуда эти дети заспавнились, блять? Феромир Азлагор рассказывает мне, кто это. Да я знаю, кто это. Я знаю, что ферамир еблан. Я видел его стримы на Твиче, вот спустя типа камбэк, возвращение его, хуйня полная, ебанат конченый. Невыросший ребенок просто. Вот. Зачем вы мне рассказываете о нем, я не понимаю. Обычно мы как полуобщение, полу, вот это все, но сегодня я смотрю в чат да, реально да, да, да, челы да, да. некоторые спать просто еще не ушли. Ой, ой, ой, ой, ой А что это? А что это? Что? Сейчас порешаем, короче. Я думал тебе наушники приехали. Я игрушки, книжки спят. ту ту Ну, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, если честно. Блять, мне так нравится, как иногда донат шинар слагает вот эти. <смех> иногда просто в тайне. Но по факту, типа, пацаны, э вот каждый, кто там про Феромиров Азлагора, блять, вот эту вот всю тему, спать пора идти, понимаете? Вот там. За завтра в школу. Дэм можно ком за 20к собрать, когда видосы на какую тему собираешься. Ну, блядь, а я о чем нахуй? Я не знаю, пацаны, придумайте мне просто, чем по типу заниматься, потому что... Я, я, короче, знаете, спустя время понял такую тему, что вот я запускаю поздно, для меня это комфортно, то есть где-то, ну, 18-19 по своему времени, это 19-20 по Москве. Это самое оптимальное время, потому что в такое время э, все шкильники, их уже мама гонит спать. Вот. И остаются челики, которым можно поздно сидеть. Это хотя бы челы, там... Ну, плюс-минус такие, а вот... пиздец. Короче. Я школьниками кайфово. Так я неплохо к школьникам отношусь. Вот школьник — это не про возраст, это про состояние сознания. Ты не представляешь, сколько адекватных челов, микрочелов... Как я их называю, у меня на стримах сидят Но просто вот всегда дурачки, они громче всех кричат Именно поэтому школьник в данном случае Это не обзывательство, не оскорбление А как состояние сознания, он школьник душой, понимаешь, и не возраст Он просто маленький и тупой, вот Не про то, что он в школе учится, и это плохо идет речь Есть один вопрос, сам хочу начать стримить Думаю только проходить игры и изредка общения Или что-то еще мне стоит покупать вебку или нет вот когда начнешь стримить, когда хоть что-то сделаешь, тогда я обращаюсь с таким вопросом Ну господи, я, я, пацаны, не понимаю, вот извините меня, но хочу стать ютубером, хочу стримить, хочу быть проституткой, хочу ебаться в жопу Иди, ебись, соси, стрим, снимай видосы, почему ты хочешь, а не делаешь Что значит хочу? Да... Um, Хочу давать говно. Я хочу, потому что мне страшно начать. Но тогда не выебывайся. Зачем ты всем рассказываешь, как ты хочешь? Знаешь, гении они не не не, не плюют вот так вот Ля -ля -ля -та поля, блять, хочу хочу хочу хочу, они делают. Вот тот, кто хочет, тот ничего не добивается, а тот, кто делает, тот делает, блядь Когда ты только хочешь, это ничего, хотеть это вообще ничего, хотеть не вредно, как говорится, да, но в данном случае ты хочешь, но не делаешь, зачем, для кого Ты мне рассказываешь о том, что хочешь, ну, хоти дальше, я-то тут при чем Вот когда начнешь стримить, поговорим с тобой как уже человеком, который хотя бы нажал на кнопку запустить трансляцию, а не как человек, который мечтает стать популярным я тоже не понимаю таких, кто хочет, а не делает Снимать, монтировать можно на слабом ПК или на телефоне Если человек хочет, то он делает Правильно, абсолютно с тобой полностью согласен Я монтировал свои первые видосы на ПК, который тянул доту в 20 FPS, блять На компьютере, который больше двух кладок в браузере Это уже автоматически синий кран смерти А вы что-то мне говорите про Хочу, боюсь, стесняюсь Да вы просто нытики, пацаны, вот кто так пишет, кто так говорит Извините меня, вы просто нытики Знаете, вот есть... вот. Вот это вот очень-очень старый мем, там такой стоит чел, такой «Just do it, блядь!» Вот это вот тема про меня. Анытики, вот, дай, нытик, вопросы, вопросы. Нахуя ты ноешь? Иди и делай. Хочу миллион рублей, что делать дальше? Заработать миллион рублей, блядь! Сколько способов есть заработать? Иди и зарабатывай. Иди на трассу, иди, не знаю, там, сделай кунилингус какой-нибудь Елизавете. Что я несу, блядь, извините меня, нет, это уже вообще какие-то рамки Физ, после того, как ты сказал, что нужно делать стримы и мало хотеть, этого я начал стримить Так я всегда так говорю, блядь Но я, я сколько вот не стримлю, не занимаюсь ютубом, я постоянно Я, я вот еще с первого, я еще с 16 -го года, когда у меня не было подписчиков, блядь Когда у меня видосы собирали по 5000 просмотров Еще с того времени я... мне начали писать челы а, в личку, типа Блядь, фиспект, хочу тоже быть ютубером, как начать? Что делать? Стесняюсь, боюсь Микрофон, голос, блять ебаный рот Я такой смотрю, думаю, пацаны Такие нытики, ну вообще ничего, скорее всего По жизни не добьется Вот это хотеть, а не делать Это, это что, это для кого? Мне так лишь смешно смотреть на людей, которые хотят стримить и вести YouTube канал так как вспоминал, когда я раньше одну нарезку 8 часов делал и кайфовал Да, тут просто челы хотят на все готовое Конечно, каждый человек хочет не работать и получать много, условно говоря, типа ничего не делать и жить в кайфе Но, к сожалению, это так не работает Все срочно а Топ лучших мониторов 144 герц, 165 герц за 15 к. а я откуда знаю? Откуда, блядь, я знаю, че, если я снял один видос про мониторы, два Амоника, который купил с Алиэкспресса, не знаю, что я, в принципе, разбираюсь во всех мониторах на этой планете Земля, я не знаю, блядь, каких топ-мониторов, не знаю. Почему так много долбоебов в чате? Я не знаю, я не знаю, что с этим делать, наверное, реально просто очень рано запустил, в последние дни запускаю э, 18 там где-то, и это было хорошо, а сейчас что-то ндэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Тебе, походу, противопоказано запускать раньше 19, да, да, походу Ну, у меня сейчас 17.39, у меня в Калининграде минус 1 по МСК Что лучше купить? Экстерфу мз 1 или докупить на Logitech G Pro? Чел, от... Э, Пелемень, блять это, это уникальный уникум просто вот этого чата я, я тут миллион... Смотри, он сидит с начала стрима, он сто процентов слышал, как я реагирую на то, что когда мне кто-то просит что-то посоветовать, да, посоветую то, посоветую это, и что лучше, я этих человек чуть ли нахуй не посылаю. И он все равно считает, ну, напишу-ка я, пожалуй, то же самое. Посоветуй мне какую-нибудь залупу из пизды. Ты долбоеб, скажи мне. Физ, как думаешь, смогу ли я купить Зиу Слэп за 15к через год? А я откуда знаю, блядь? От... Сука, у тебя деньги, не деньги, блядь. Откуда нахуй я знаю, сможешь ты или не сможешь? Ты че Уф, блять. Да, я школьник, мне 12 и что? Кстати говоря, на Твиче запрещено до 13 лет находиться в этом... Ну, на, на Твиче запрещено, в принципе, 12-летних. На Твиче можно только с 13 лет сидеть, держу в курсе, пацаны. И, ну, модераторы должны банить таких людей. А также, ну, типа, сам Твич должен таких блокировать, в принципе, аккаунты этим людям. Потому что на Твиче, в принципе, запрещено меньше 13 сидеть. Как думаешь, за 40 норм ПК можно собрать? Нет, полную хуйню соберешь, которая у тебя сломается через день. На Твиче, в принципе, есть правило, что до 13 лет по законам Соединенных Штатов Америки детей не пускают на Твич. Тебе, если тебе меньше 13, ты, в принципе, Твич не можешь зайти, посмотреть и так далее, зарегистрироваться на нем. У нас тоже нельзя меньше 13 Лет. Так что если это. В гении, конечно, которые пишут вот это в чат. Даже помню, были прецеденты, когда стримеров прям отлетали, когда они решили просто пошутить. Типа, блядь, мне 13, ой, вот у меня 12, мне 8, шутка, и шутили стримеры, и их банили за это. Так что, ну, не в ее Условно, быть. заходит два школьника. Школьника. Не по, не по возрасту, а по состоянию сознания. Но один из них еще метится между школьником и адекватным просто ребенком. Условно, да? И вот... Школьник, прям откровенный школьник, школяр, дебил, взял и высрал что-то мне в чат. Я его послал нахуй, я его обхуйсосил я весь чат, все поняли, кто он, что он, и сидит второй такой, неопределившийся, который еще может стать адекватным, и такой понимает, ага, значит, нельзя э, такую хуйню писать. Или, ну, вот так вот нужно себя в этом обществе вести, чтобы не бесить людей. И все, и он не пишет такой темы. То есть, понимаешь, он как бы... Это, это даже не совсем для... Для самих долбоебов, как больше для других неопределившихся. И я школьник, 11 лет, я хуй сос. Пранкер, бро, э, все, кто пишут, типа, что меньше 13, их э, не нужно отстранять, их нужно банить полноценно. Это правило отвечаю. Если человек пишет, что ему меньше 13, шутка, не шутка, и плевать. Его нужно навсегда банить, прям навсегда перманентный бан Еще там и эти типа три точки можно Что типа жалоба на аккаунт Но это по правилам так должно быть Скорее всего всем похуй никто так не делает Просто у себя на стримах банят Но типа могут и стримера наказать за то, что он у себя не банит Челом, который имеет G13 не так все равно, шкалота спрашивает про девайсы Хуй сосит или нет, все равно пишут так я, ну, не правило. Ну, у меня, допустим, в описании стрима написано То, что мне это не нравится Но человек же все равно пишут Ничего не поможет, господи, эти люди всегда будут Тут нужно меня фиксить То есть мое отношение к этим людям Не обращайся стараться на них внимания Но в таком случае чат будет засоряться Типа, я нашел самое изичное решение этой проблемы Это где, ну, не знаю, раз в неделю проводить чистку и, скажем так, уделять время идиотам. То есть, посылать всех нахуй, грубо говоря. Вот, очень прошу, не спрашивайте меня про девайсы и ПК. Я не консультант ДНС, не даю персональные советы. Это твич, а не ютуб. И контент, что я делаю, там обсуждать здесь не хочу. А также, когда видос. Ведь вся инфа есть в телеге. А тут я стример, а не ютубер. Будь зайкой, хорошим человеком. И тогда все будет супер. Именно это и написано в описании. Но людям плевать. Физпект, посмотри, пожалуйста, аниме под названием Гурен Лаган. Зачем? Для чего? Посмотри джоджа посмотри, не знаю, милого Франксе, посмотри еще какую-нибудь тему Кому не похуй на советы? Всем похуй на советы Злой какой-то, есть такое, да, но в чем я виноват? Я просто сегодня пораньше запустил из-за этого привычные люди и привычный контингент моих стримов, которые... Могут не спать, скажем так, вечером Сегодня не зашел А зашли более... Ну извините, я не знаю, я могу оффнуть, если вы хотите в принципе. То есть у меня Да, у меня испорчено очень сильное настроение Да, я реагирую на долбоебов Но что я могу с этим поделать Сколько бы не пытался с этим что-то делать Я не могу, ничего Поэтому если кому-то что-то не нравится Ну могу в принципе оффнуть Пойти своими делами позаниматься Видосик поделать, хули мне Если я такой токсик, злой и все такое Смотрел клинок рассекающих демонов? Нет, не смотрел. И Жожа не смотрел, и любую вашу парашу, которую вы хотите посоветовать мне посмотреть, смотреть я не буду. Никогда советы посмотрю, что-то не работают. Вспомните, когда вам кто-то из друзей что-то советует. Вы это смотрите, вы это делаете? Да нет, всем похуй на советы. Пока нету контекста и какого-то определенной штуки, чтобы что-то посмотреть, ты не будешь это смотреть. Но ну, или только если человек, который тебе типа, посоветовал, не является для тебя каким авторитетом. Наверное, Офни не очень прикольно смотреть на стрим, где одни бомбежи, тупо чат, которым плевать на тему стрима Темы стрима как такого нет, у меня общение практически 24 на 7 всегда каждый день Потому что, когда ты стримишь каждый день, ты не возможен физически тебе придумывать постоянно что-то новое Если бы вы были на моем месте, я бы, ну, ни один стример, ни один стример не мог придумывать каждый день на протяжении полугода какой-то контент для стримов Извините меня, но это физически невозможно Иногда у тебя просто общение И вот у меня тоже зачастую общение Соответственно, я общаюсь, я смотрю в чат Но я вижу людей, ну, с которых я ничего общего хочу, не хочу иметь Для меня это, не знаю, мы слишком на разных уровнях с этими людьми Поэтому что мне делать? Я не знаю Общение — это не ответы на вопросы, какие девайсы Общение о жизни — это тема ответа на вопросы, это не общение Но не знаю, я вот запускаю, я всегда пытаюсь какую-то тему развить Какую-то просто... Штуку интересную рассказать Но перебиваюсь на чат и всегда вижу Вот эту хуету конченую Кто меня отстранил? Вы читать-то умеете Я не писал про девайсы, а про доту гении Ну давай проверим В принципе это возможно Физ посоветует доту Бюджет SF или пудж, пожалуйста Ну то есть ты спрашиваешь Смотрите, чел, чел э, Мегамозг просто, сейчас я вам расскажу Насколько его ни за что не, не, не отстранили Смотрите Вот он, что чел пишет Раз, два, три, четыре Ну, типа, чел спамит, за что отстранили я же не про девайсы писал. Чего че, че, за, за что отстранили? Четыре раза проспамил в чат. Ну реально не за что, но ну, по приколу просто. Просто чел сидит, вот какой-то модер такой злой. Вот, ну он злой по факту своего рождения, злодей, потому что общается со злым человеком фиспектом, который на всех токсит, и сам по себе модер злой. Именно поэтому он взял тебя и отстранил, потому что модер злой и не прав. А не потому что ты спамишь. Нет, ты, ты в принципе на сто прав. Ты с камер, у тебя как бы наушники целые. Ты долбоеб ебаный, блядь. Ты конченый еблан. Где наушники нахуй целые? Где ты видишь второй наушник? У меня кошка отгрызла наушник. А еще вот тут вот перекус, который, ну, только оболочка. Вот, видишь? Только оболочка перекусана. Сам провод работает. С камер? Серьезно? Почему я тогда в одном наушнике сижу, блядь? Специально взял, отрезал для того, чтобы сейчас сидеть, выебываться. Чтоб подводку в ролике сделать, да? Что котики перегрызли. Почему не починил? Как я тебе починю эти наушники? Ультратонкий проводок, который полностью был откусан. Как я тебе второй наушник починю? От котов наушники ночью прятать. Я их и так прячу, я их под ковер э, дрыгаю. Но я же иногда там отхожу, не знаю, в магазин, в туалет. И вот это все. Школьники, на 99% ваших вопросов ответы давно есть на YouTube. Пожалуйста, сперва чекайте YouTube. Да не, им похуй все равно будет. Какая разница? Дверь надо закрывать в комнату от котов и кошек. Да, держи в курсе, рассказывай мне, как нужно жить с котами А ничего, что коты это социальные животные и очень дико собственники своей территории Если ты от них что-то закроешь, что-то спрячешь, они будут очень сильно злиться на тебя И будут портить тебе жизнь, могут написать куда-нибудь, могут еще что-нибудь делать Просто потому что это коты, от котов нельзя ничего прятать Скучненько, может, музыку кто кинет? Может быть, ты нахуй пойдешь долбоёб ебаный, скучно ему, если скучно, закрой нахуй стрим и иди, не знаю, своего Лада А4 смотрели, или ещё какую-нибудь залупу по типу, блядь, братишки, на которые каждую секунду хихикает от хуйни. Это лент, Кобяков, когда все весело, когда все круто, когда все классно, жизнь не такая, жизнь не в сказка. сказках. Если ты, тебе скучно на моих стримах, э, тебе будет скучно и дальше, тебе нету смысла сидеть смотреть. Он просто из-за того, что небланы задают тупые вопросы. Да нет. Потому что хотелось как-то... Ну, не знаю, начал с позитива. Оно в последнее время почему-то часто так. Может быть, из-за того, что я на нервиках постоянно, но, может быть, я как-то слишком сильно реагирую на это. Я же мог и не замечать все это. Но я замечаю и реагирую. По сути, сам виноват. Но я не могу ничего с этим поделать. Я уже миллион раз пытался. Не получается. Ты делаешь подборку на игровые девайсы, не хочешь попробовать сделать подборку на беспроводные наушники? беспроводные наушники подборку а последний видос у меня извини про что не про беспроводной наушник единственный самый нормальный не про наушники в принципе весь прочно мой третий ролик на youtube поднят 1700 просмотров держи в курсе извините меня что я такой токсичный Я сегодня не выспался еще плюс ко всему то есть помимо того, что я запустил рано я, я больше рано запускать не буду, пацаны Запомните, теперь С этого момента С этого дня я буду запускать исключительно Не позднее, ой, не раньше 18.00 по МСК не раньше, не раньше 18.00 Ни в коем случае не буду запускать раньше 18.00 Любые попытки запустить раньше, чтобы был онлайн больше Заканчиваются тем, что увеличивается онлайн исключительно из идиотов Исключительно, блядь. Вот сидишь со своими 200 и приходит еще 20, вот 220, да? Но приходит 20 откровенных идиотов Ты те наушники отдал Даше? Какие те? Какие те? Те наушники, какие из... У меня в видосе было наушников 7, 6. Сколько наушников? Какие те? И сегодня же тоже после 18 ПМСК. Подожди. 17, по-моему, это 18. Да, я дебил. <laughs> я дебил, я дебил, короче... Э, не раньше 19 по МСК я буду запускать Больше Я идиот, да, я неправильно посчитал Я на свое время смотрю Передай мне привет, ПЖ Зачем тебе мой привет? Для чего? Что ты получишь от того, что стример с тобой поздоровается? Ты же в чате пишешь, с ним общаешься Он может на твои вопросы отвечать Зачем тебе привет от него? Когда следующий ролик? блять, я не знаю, но, новый пользователь чата, можно я просто буду отстранять еготов нахуй тупых? Когда следующий ролик? Не знаю, вот как только ты бан получишь, выйдет следующий ролик. Ой, ты бан получил, ну значит, ожидай видос. Извините за токсичество, просто я не могу, ну блять, сука. Ты заходишь на, на стрим к стримеру, спрашиваешь, когда следующий видос. Подпишись, сука, еблан тупой нахуй на ТГ. И чекай все новости, которые есть. Если в ТГ ничего нету по видосам информации, значит я сам не знаю, когда выйдет видос. Все не от меня зависит от рекламодателя. Я не могу видосы выпускать без рекламы. Ну именно ты кошкам придумал. Назови кота еще сосом. Ты хуесос ебаный. Забаньте его нахуй на пожизненно. <coughs> До свидания. Я не могу больше. У меня нервы сдали. Все, ББ, сори, пацаны. Всем нормальным извиняюсь. Долбоебов перебаньте всех нахуй навсегда на всю жизнь.